Знаете, говорят, что нужно быть очень осторожным со своими привычками, потому что привычка читать в туалете может перерасти в привычку гадить во время чтения. И на днях ко мне обратился взрослый, успешный, состоявшийся мужчина, который не может читать. Вот он, когда открывает книгу любую, он начинает засыпать, он вырубается, он ничего с собой в этом смысле сделать не может. И психологи тут начинают ему рассказывать, что надо как-то в детство надо разобраться, может быть, что это ты из школьного периода, может быть, это с родителями отношения. И они правы и неправы одновременно. Правы они вот в чем. Действительно, родители этого человека на него оказывали давление и говорили, что тебе нужно читать. Вот видишь, Гоголь, он смотрит на тебя. Он говорит тебе читай и больше. И как любой нормальный человек, как любой нормальный ребенок, он пытался как-то защититься от этого давления. Не хотелось ему читать. И он ложился спать. То есть он с книжкой делал вид, что засыпает. И за несколько лет своей юности и детства он научился по-настоящему засыпать. То есть правда, проблема исторически происходит из детства. Но она не имеет никакого отношения ни к его родителям, ни к его школе в сегодняшний день. Потому что для того, чтобы ему научиться читать книжки сегодня, ему не нужно разбираться с родителями. То, что мы имеем, это не поломка и не психологическая проблема. То, что мы имеем, это очень хорошо сформированный навык. И ну, кто из нас не хотел бы иметь такое суперсредство, которое гарантированно возвращает сон? И, когда мы не можем заснуть, да, это такая история, ничего не помогает. А у него, представляете, у него есть такая суперспособность, все, что ему нужно, это книжка. Но теперь, если он хочет научиться читать, Ему нужно не с детством разбираться, а ему нужно создать новую способность, тогда, когда он хочет поддерживать себя в состоянии ясности, бодрости и сосредоточенности. И э, это технический навык. У некоторых людей он развит больше, у некоторых людей меньше, и все дело здесь э, в некой мотивации, для чего мы читаем. У огромное количество людей спрашивает, говорят, я вот читаю, не могу запомнить, э, не могу потом рассказать это никому. А вопрос очень простой. Ты когда читаешь, ты представляешь себе людей, которым ты это хочешь рассказать? Ты репетируешь, как ты это будешь рассказывать? Ты строишь эту историю, ты ее воображаешь, ты представляешь себе, как люди будут на это реагировать? То, ради чего мы вообще рассказываем? Потому что знать, для чего я читаю на уровне первого сознательного внимания, да. И знать, для чего я читаю на уровне мозга – это очень разные вещи. Мозг должен понимать, какую выгоду он сейчас получит. И нам всегда рассказывают про вот эту вторичную выгоду. То, что если у человека есть какая-то проблема, он что-то, значит, при помощи не решает. Вот вы переедаете, значит, вы что-то заедаете. Я хочу сказать, что большинство людей, которые передают, ничего вообще не заедают. Вся вторичная выгода в большинстве случаев сводится к очень простой вещи. Это биологический факт. Мозг, если чему-то научился, он переучиваться от этого хочет только, если есть веский довод, если есть экономика, если он получит какую-то выгоду. И если вы запомнили неправильно пин-код своей карты, вам не нужно разбираться с тем моментом, когда вы его запоминали, вам не нужно проводить психологическую работу, и вам главное не нужно забыть этот неправильный пин-код. Все, что вам нужно, чтобы решить эту задачу, выучить Новый правильный пин-код и пользоваться им. И здесь та же самая история и с едой, и э, с книжками, и с чем угодно. Не позволяйте себе вешать лапшу на уши и создавать дополнительные, личные э, ли, лишние, лишние объяснения. Счастья вам!